Какой самый топовый кит-набор в Roblox Бэдвардсе? По моему мнению, это печенька, которая была бесплатной наградой в третьем сезоне батл Пасса. Сейчас его так особо не встретишь, потому что он особо никому не понравился, но на самом деле он очень крутой. Вы просто посмотрите, если у вас мало ХП, вы можете поставить слайм-блок и запрыгнуть наверх. Ну он прям очень хорош в ПВП, ведь вы можете подпрыгнуть от слайм-блока, и по вам будет очень сложно попасть. Ну и как вы только что увидели, я победил алмазник, и он даже ни разу меня не ударил.